Я вас не утомил? <Слышко> да нет, что вы? Я столько узнал, я бы за всю жизнь столько не узнал, Айсахар. <Слышко>